Вы сейчас видите, какая она гениальная. Тогда наступает мой час, Когда, задевая крышу, Ночные плывут облака, С собой оттеней в тишину, Когда мои мальчики спят, и я их дыхание слыша, По комнатам темным брожу, Поскольку едва ли усну. Кто знает, какая цена Падением их и победам, Пока мои мальчики спят. Мне страх не сжимает виски, Пока они не унеслись. К игрушкам, к велосипедам, К машинам и к выстрелам в спину И, впрочем, забавам мужским. Вселенная дышит во сне Тревогой моей и любовью, Угрозой моей и мольбой К незримому злому врагу. Пока мои мальчики спят, я их прикрываю собой, а больше уже ничего. Астап спросил, а почему ты больше ничего не можешь для нас сделать?